Чейс Маккол, такер. Чейс макол офицер морской службы безопасности в пожарной части в Лонгпиче. Он был на пляже, когда кто-то сказал ему о собаке в воде. Собаку унесло с берега в Тихий океан. Чейс макол сел на свою доску для гребли и отправился спасать собаку. Другой офицер подвел макола к собаке. Чейс Макол присоединяется к нам вместе с собакой, которую он спас от тофу. Спасибо вам обоим, что пришли. Чейз, как далеко была эта собака? Я бы сказал, что Тофу плыл примерно в 200-300 метрах от берега. Какой же Тофу не похож на собаку-спасателя? Как Тофу удалось вытащить 300 собак с берега? Ты знаешь, я слышал сообщение от завсегдатаев, что они гонялись за ней по округе, пытаясь поймать ее в течение часа или около того на парковке. Я думаю, она просто прыгнула в воду и унеслась в сторону моря. Как она отреагировала, когда ты попытался затащить ее на свою доску для гребли? Я думаю, она была благодарна за то, что увидела меня там и испытала небольшое облегчение. Она выглядела немного усталой и замерзшей, она подошла прямо ко мне, и мне было легко схватить ее и посадить на доску. Собаки отлично умеют плавать, но они могут утонуть, не так ли? О да, от кеф на теле. Разве это обычное дело? А ты спасал других собак из Тихого океана. У нас было несколько случаев, когда мы спасали собак из воды. Такое случается. Не слишком часто, но с нами такое случается. Что сказал хозяин, когда ты принес тофу обратно? Так что по-настоящему мы поговорили с хозяином только на следующий день. Мы передали тофу в службу по уходу за животными, и через социальные сети владелец смог получить контактную информацию о том, где ее держат. Поэтому на следующий день, когда я встретился с владельцем, они были действительно благодарны и просто все были так счастливы, что это была история успеха. Ты любитель собак? Я такое и есть. Я могу сказать это потому, как ты прикасаешься к этой собаке. Ты молодец. Честь Макол, спасибо, что пришел.